Всем приветики! На моем канале продолжается конкурс. Для этого нужно под этим видео, именно под этим видео, оставить комментарий. В комментарии зачитывается тот, который содержит не менее пяти слов. Количество комментариев, напоминаю, неограничено. Хоть один человек пришлет тысячу комментариев. Естественно, вы должны сами понимать, что у него возможность выиграть приз – Естественно, больше возможностей и шансов. Хочу напомнить, что победитель будет один. От меня лично он получит 500 рублей. Имя счастливчика я назову уже завтра. Поэтому не откладывайте на потом. Именно сейчас, в эту секунду, начинайте писать. Возможно, именно ты будешь этим счастливчиком. Также хочу напомнить, что по мере развития моего канала, Призов будет больше, естественно, и победителей будет больше. Ну, от а тебя лично, я, как обычно, хочу вам пожелать только удачи. Ну, а сейчас, как обычно, анекдотик. Алло, здравствуйте, это Авторадио? Да-да, конечно, мы вас слушаем. Ой, у нас сегодня с моим супругом Анатолием юбилей. Он мне подарил букет алых роз и 10 тысяч. На новое платье. Он сейчас вот на данный момент в Рейсе. Будьте так любезны, поставьте ему песню только. Ой, извините, пожалуйста. Но мы такой песню не знаем. Ну как вы ее не знаете? Но вот эта вот песня только, только, только этого мало.